Это моя, моя боль Это моя боль Вроде на что потрачены были они Город находит новые лица Мы посадили Там где боль Я нахожусь, но еще живой Там где боль остаюсь с Там где боль, боль, боль Скоро нагрянет посадка Либо ладно. выживание Либо в землю с головой Там где боль Я нахожусь, но еще живой Там где боль Ах, самим. нормально, давай-давай ты боль Меньше страдай, давай-давай Потом поплатишь меня с тобой хочет, а в раздевалку, с тобой на платье, а чтобы тебе никто не мешал. А сейчас давай. Ничего отныне не дает покоя. Моя боль в душе не уже и настояв на своем, вспоминаю огонь. Да все огнем, и даже днем эта сила. Выше меня кого-то забрала уже, но знаю я. Не понимаете вы, когда коснется, тогда все поймут, но будет уже поздно. И все надежды умрут там, где боль. Молодым, тем, кто не ценит свое бытие. Ведь есть два пути идти. Здесь школа, выбор, от мозг бьет адреналин. Здесь спорт, охрана и колыбель, рождение мужчин, уроки жизни, свет в ночи. И из простых девчонок, рождение фори, зен и анзон. краски боли, боли. хватает на сутки в глазах миллионов людей.